Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нихама Мильсон, и у меня, как всегда, мысли на ходу. Сегодня мне подумалось о том, как много времени мы проводим, занимаясь не своей жизнью. Мы говорим о политике, о светской жизни звезд, мы обсуждаем какие-то сплетни, мы переживаем за подруг, мы расстраиваемся из-за поведение наших детей, мы обижаемся на наших супругов. Мы массу времени проводим, занимаясь не своей жизнью. И мне, в принципе, это вполне понятно. А, ведь исправлять мир, спасать окружающих, помогать им исправиться, поменять свою жизнь, это значительно проще, чем один раз подойти к зеркалу, посмотреть не на прическу, не на то, как лежит кофточка а прямо в глаза своему отражению, прямо в глаза самому близкому своему человеку, и спросить, ну как ты? Как ты себя чувствуешь? Ты здоров? Ты занимаешься любимым делом? Ты живешь там, где хочешь? А если не там, где хочешь, то почему ты здесь живешь? С тем, с кем хочешь? А если это не тот человек, с кем ты хочешь жить, то почему ты с ним живешь? Это значительно труднее. Это настолько трудно, что иногда, сделав эту попытку, мы выясняем, что мы не можем даже обратиться к этому отражению. Мы не можем даже обратиться к нему на «ты» и спросить «но «Ну как ты?». Потому что мы не очень хорошо знаем, кто это. Иногда начинать этот разговор стоит с вопроса «привет, кто ты?». И я вас призываю, начните знакомиться с собой. Начните отвечать себе на вопрос, кто я такой, чем я живу, что у меня болит, что меня радует, что я люблю, чего я хочу, о чем я мечтаю. Потому что если вы не живете в своей мечте и не находитесь в пути к ней, если же вы живете не там, где вы хотите. Если вы имеете не такое здоровье, как вы хотите, если рядом с вами не те люди, которым вы хотите себя окружать, значит, что-то с вами не так. Значит, ваша жизненная программа направлена на саморазрушение. И нужно найти, почему. Почему однажды вы решили не быть счастливым, не быть здоровым, не иметь то, что вы хотите, не, не дружить и не, не общаться с теми, с кем вы хотите. Не выходите из дома на ту землю, на которую вы хотите ступить. Почему вы сделали этот выбор? Почему того человека, который смотрит на вас доверчиво из зеркала, вы не любите? Почему вы обрекли его на жизнь, которая его не устраивает? С вами что-то не так. Обратитесь к этому человеку. У вас нет никого ближе его. И никогда никого ближе его не будет. Потому что... Мы, мы переживаем своих родителей и остаемся счастливыми. Мы так случается, хороним своих детей, и после этого мы в состоянии продолжить жить. Мы остаемся самыми близкими и выживаем. И только ты сам останешься с собой до последнего своего дыхания. Ты самый близкий свой человек. Обратись к себе с вопросом, кто ты, незнакомец? Какой ты? О чем ты мечтаешь? Что я для тебя еще не сделал, чтобы ты был счастливым? И вот тогда, когда вы справитесь с этой задачей, когда вы сможете познакомиться с этим замечательным человеком, ребята, я вам обещаю, этот человек стоит того, чтобы с ним знакомиться, ведь я же с вами общаюсь, и я получаю от этого удовольствие, а я никогда не общаюсь с теми, с кем не имеет смысла общаться. Когда вы узнаете о нем все и сделаете его счастливым, вот тогда окружающие вас жизни заразится этим счастьем, наполнится вашим благополучием, и вам не придется вмешиваться в чужую жизнь, потому что они сами начнут черпать ваше счастье и становиться лучше, счастливее, интереснее для общения. Займитесь собой. Перестаньте оглядываться вокруг в поисках не гармо, без дисгармонии, непорядков, чужого интереса. Посмотрите в зеркало и задайте себе несколько вопросов. Кто ты незнакомец? И что мне сделать для тебя, чтобы ты был счастливым? Всего хорошего!